Приветствую вас на канале компании Радио Данное видео будет посвящено обзору автомобильной радиостанции Optims Atalip. В комплект входит непосредственно сама радиостанция, тангента пластиковый держатель тангенты, также пластиковая скоба крепления радиостанции, рамка для крепления в один ДИМ, кабель питания с прикуривателем и инструкция на русском языке. Давайте начнем с тангенты. Она чем-то похожа на тангенту от OptimTrack. Имеет три кнопки сверху. Это переключение каналов и быстрый переход на 15 канал. А также кнопку передач. Также сверху от микрофона мы видим вставку под светодиод. Но его на самом деле нет. Разъем на тангенте 6 -пиновый. Радиостанция выглядит довольно необычно. С одной стороны она размером в 1 1 что позволяет ее свободно поставить в гнездо магнитолы например. С другой стороны она очень маленькая в глубину. С лицевой стороны мы видим большой дисплей, вокруг него расположились 6 клавиш управления функциями, два регулятора, гнездо под тангенту и динамик. Сзади первое что бросается в глаза это массивный радиатор. Гнездо под антенну обычное, по типу PL есть разъем под дополнительный громкоговоритель, а также разъем питания Информация на наклейке сообщает нам о том, что радиостанция работает с напряжением 12-24 вольта. Габариты радиостанции 190 на 60 на 90 миллиметров. Вес около 800 грамм. Напряжение питания 12 и 24 вольта. Два уровня мощности 4 и 8 Вт соответственно. Рабочий диапазон частот 27 МГц, а это 6 сеток по 40 каналов. И дырок к сожалению нет. Итак радиостанция включается левым большим регулятором, он же отвечает за громкость. Правый маленький регулятор отвечает за ручное шумоподавление, под ним две кнопки переключения каналов, которые также дублируются на тангенте. Далее идут кнопки сверху вниз. 15D – это быстрый переход на канал дальнобойщиков при кратковременном нажатии. А при удержании начинается сканирование по всем каналам и сеткам до появления сигнала. Направление сканирования можно менять. Следующая кнопка осуществляет сдвиг на 5 кГц при кратковременном нажатии, а при удержании переключает сетки. Далее идет кнопка выбора шумоподавления. При кратковременном нажатии без индикации это у нас ручное. Соответствующая индикация на дисплее автоматическая. Регулировка автомата происходит путем удержания этой же кнопки. Индикация уровня в виде шкалы с пятью значениями. И последняя клавиша переключает модуляцию с амплитудной на частотную, а также блокирует клавиатуру при удержании. У радиостанции есть меню, вызывается оно следующим образом. На выключенной радиостанции зажимаем клавишу минус 5 кГц, затем включаем радиостанцию. Этой же кнопкой происходит выбор пунктов меню. Итак, по пунктам. Первое – это у нас ограничение времени на передачу от 1 до 9 в минутах. Далее идет выбор мощности передатчика. High – это 8 Вт и Low – 4 Вт соответственно. Следующий пункт – раскрытие или закрытие радиостанции по сеткам. В режиме 40 каналов переключение сеток не работает. Следующий пункт меню – это цвет подсветки. Всего 7 цветов. Выбираем понравившийся. Ну и последнее это яркость дисплея. Всего 9 уровней. Выход из меню осуществляется выключением радиостанции. Итак, первое, что мы подумали при виде этой радиостанции, это оптимтрак на минималках. Форм-фактор одинаковый, только это меньше в глубину. По функционалу все самое необходимое, и тут есть регуляторы, что для многих все же привычнее, чем кнопки на оптимтрак. Напряжение 12,24, а по факту до 30 вольт, что позволяет свободно работать на грузовом автотранспорте без применения преобразователя, который очень часто дает помехи по питанию.